Всем привет дорогие друзья, с вами блокчейн и сегодня будем продолжать воровать в игре под названием Сив Симулятор. В прошлой серии мы угоняли тачку Доминика Торетто. ссылка будет в правом углу, кто не видел, обязательно посмотрите, потому что вы не поймете, что мы в прошлой серии делали. В этой серии мы будем крать копию картины в 202, в самом сложном доме в этом районе и возможно... За все наше прохождение это самая сложная будет миссия, потому что там мы один раз только были, и то гномиков разбивали, я помню, еще несколько серий назад, и это было сложно очень. А там, получается, надо сначала пройти через забор, потом там еще какая-то китайская стена стоит, потом надо ее как-то перелезть, и потом туда уже попасть дом. и то не факт, что там все так легко будет. Так-то это будет очень тяжело. Да. Всем желаю приятного просмотра. Приятного аппетита, им будем э, пытаться их как-то перелазить сейчас. Ну, попробуем, по крайней мере. Возможно, мы будем 2 часа это делать. Я, не, я, в принципе, это не отрицаю. Сейчас посмотрим, в принципе. Может быть, это и не так сложно. Вот я все переувеличиваю. А возможно, и все это и правда. Блин, надо было через верх ехать, возможно. Ну ладно, сейчас попробуем через верх поехать. Так это будет довольно тяжело, потому тут склон. Ну, конечно, это невозможно, ты чё делаешь я сейчас кого-то собью случайно и все нельзя провалится нафиг а можно туда проехать окей давай нормальный бы человек сейчас бы взял и поехал по дороге да они вот так вот как я делаю не ну я не нормальный человек вообще даже близко блин серьезно что ли давай сбей еще кого-то очень ненормальный человеке так делать вообще нельзя ни в коем случае и машина говно, причем еще? Машина вообще говнище. Надо новую покупать, обязательно. Деньги только накоплю, сразу куплю же. А мы это я могу сейчас купить, конечно, но мне надо 90% денег тратить на оборудование, а потом 10% вот этих, которые останутся, мне на машину новую пойдут. А я, я, я не говорю там про э, улучшение дома, которое у нас укрытие там считается. Я вообще про него молчу, там вообще... Наверное, я через 20 серий не накоплю деньги. Вот, кстати, вот это место, вон охранник ходит. Дебилка. Там еще один охранник ходит где-то. Да что разбил я опять? Нормально же все. Так, для картины сразу место приготовил. Так, надо будет перелезть. О, это хорошо же, я сейчас приехал. Я знаю, где они ходят. Потому что я же и раньше был тут. Это для, для меня преимущество небольшое. Те, кто не были тут, мне придется все получается, с начала начинать. Опа, он что-то уже зырит на меня. Чуть-чуть уже спалил меня. Тут камера, кстати, есть, все, все есть. Открываем давай. Те, кто не... Аккуратно. Те, кто вообще никогда... А ну-ка, вороток. Те, кто вообще никогда не был... Тогда им будет сложнее в разы. Надо отмечать все заново, ну, да, нужно все делать. А у меня все отмечено, у меня все хорошо. Я могу взять. Я знаю, что где камеры находятся. Я все знаю. Я знаю, что можно взять, ворота открыть. А этот дебил даже не заметит. Он вообще тупой, у него IQ вообще нет. Он умеет только замечать, он робот. Так на не волноваться по этому поводу нет смысла. Он слышал. Да чё он там слышит? Запрыгни. Э, в смысле? Так, не понял я. А чё он слышит? Он не понимает даже где я, я нахожусь. Это робот пылесос то умнее тебя, ты чё? Ты не заметишь меня? Я сейчас пробегу быстренько и всё. Бляга, услышал, услышал. Вс, мне хана. Куда он побежал? Она а, а она хрена. Сообщать другим людям? Нет, это плохо. Он кому-то сообщать побежал. Вс, мне хана. Надо прятаться, короче. Да открой ты эту хрень! Да ты чё? Да ну ты чё, падла? Сюда до свидания. Я в домике. Не, нету я в домике. Я, я ваш сейчас буду воровать. О! Вот ко... А, нет, это не та. Или она? Да, это она. Все уносим. Да, брось ты ее нахрен. Кномики, чё вы творите? Мне надо валить вообще-то отсюда. Бляха хаутырк этот пришел опять. Опять мне все будет запорё... запороет. запороет. Ну блин, серьезно. Палка такая ходит тут, что-то проверяет еще. Ну еще стал, конечно, там тебе мне нужно. Круто, молодец. Иди в будку и не, не, не, никогда больше не выходи оттуда. Ч ⁇ он там заметил? Иди нахрен. что ты заметил там, а? все картина у нас есть. Вот не знаю, правда, как мне к ним домой зайти. Вот это проблематично, кстати. Копию картины у меня есть. все В чем проблема? А давайте сейчас посмотрим, как можно залезть к ним в гости домой. Тут же есть. А, тут. А, ну легко, кстати. Можно машину сюда пригнать и все перепрыгнуть. Сейчас мы картину домой доставим, потому что я перепроходить не буду, если меня завалит. Я не хочу. Нет, если меня поймают, я не буду перепроходить. Домой сейчас быстренько сгоняем картину, привезем домой. А, и все, и будем дальше грабить их. Потому что это очень опасно. А, будем задание их не выполнять. Ну картину я угнал. Ой, картину, да, я картину угнал. Я могу ее продавать. Это или это не она? Это не она? А, она отправить э, реплику. Какую реплику? Надо реплику какую-то снять или что? Через блок бои. Какую реплику я не понял. Какая нахрен реплика? Ч ⁇ ты несешь? А кому отправить? Тебе? На. Продал. Ну окей. А в этом доме лучше электронные замки в округе. Убедись, что готов, потому что это вообще очень важное дело. Да я знаю, это самый сложный дом вообще. Это что, Винни? Только сейчас понял это. Блин, а я и так знал, что это самый сложный дом в мире, вообще, который существует. Мало того, что тут охранники ходят вечно палят меня, так тут ещё и тут еще и дохрена э, всех этих дебилизмов. Не, это очень сложно. А, 27 уровень. Ого третьего уровня электроника это какой четвертый погоди в смыс... а нет третий хм, хм, так это проблема очень большая а сколько нам надо их четыре Блин, не, ну я не знаю не но ну надеюсь как хотя бы один останется четыре четыре четыре это дохрена мы днем машину сейчас разобрать не, я не буду. Не буду сейчас точно ее разбирать. Это долго. Давай я и по Рискнем. Рискнем, серьезно. Я, я рисковый. Пацан, так-то я буду их грабить, даже не зная ничего. Серьезно. Я через окна буду залазить. Я как-то залезу. Мне вообще плевать. А чё, А чё, а что? Мне придется все равно это сделать когда-то. Какая разница, сейчас или потом? Я хотя бы сейчас, может быть... Опыта наберусь, как э, их грабить вообще потом в будущем. Если там надо будет по-любому грабить их. Я опыта хотя бы наберусь и знаю, и знать буду, как э, грабить их. Так, поворачиваем. не понял. Я знаю уже, что можно вот сюда забраться, по машине. Вот здесь. Я уже это знаю. Это уже преимущество. В смысле. Э! что такое? Застрял опять? Что за херня? Эй, в смысле? Да ну серьезно, что ли? Молодец. Подталкивай. Давай, подталкивай. Ты чё, за ковно? Подталкивай ее. Не туда, не назад. все, приехали. Молодец. Угу. Ну это как я буду сейчас запрыгивать? А, еще разломал себе капот. Молодец. Красавчик просто. Ну я в принципе и так перепрыгнул. Да, мне вообще насрать. Даже если она застряла, я все равно перепрыгну. Ой, все, мне хана. Ой -ой -ой. Ой, ой, ой, ой, ой, не надо так делать. Это очень плохо, это очень плохо, не надо так делать. Так, Да это что такое? О, старинная статуя. Ленин? Что это Ленин? А нет. Ну ладно, значит не такая старинная. Да Та перебрось ты через что ты дохлый такой уже, да? не не перебрасывал уже ленина все уже дохлый стал вот красиво так нет не нравится давай откроем двери на всякий случай я буду прятаться здесь так давай уходи отсюда ты меня вообще здесь не сдался близко даже Бляха, ну падла и сколько ты будешь стоять здесь 20 лет мне надо как бы в окно уже туда, в старинное часы. Ой, часы в старые. Так, их трое. Ну, один точно он там тусуется все время, буквально. А тут этот ходит тут все время. Это как бы не очень хорошо. Так, камеры есть. Есть? Камера есть, то пудов. Но я не вижу ее. Ладно, если я не вижу камеры, значит она меня тоже не видит быстрее все хана мне я вот это не просек все ленина берем уходим уходим уходим нахер бляха они приехали все приехали все все у меня хана нет а почему? Там все-таки нельзя было все-таки да, это делать, да? Я понял вас. А ворота же. А как они через закрытые ворота приехали? Ой-ой. Мне это не нравится. Так, давай уходи отсюда нахер, нафиг. О, все Красота. Так, okay, окей, давайте подумаем. Mm, через окно нельзя, все, мы поняли это, это хорошо. но это нехорошо, но, но я ну, короче, ладно. Н нельзя, ну ладно. Тогда мы по по по попытаемся тогда давайте... Через другой выбор. Через другое место как-то зайдем. Через двери. Но через двери не получится, тоже, потому что там надо... Ну, короче, не, не, не надо было это делать, не надо вообще. Вообще не надо было сюда лезть. И... Зря я вообще сюда пошел на самом деле. Очень зря. Это была боя... моя ошибка очень большая. А чё там копы не уехали? И чё? Вы чё, падла, вы меня хотите все запороть, или чё? Почему вы не уехали, я не понял. Странные, конечно, чуваки, ну ладно. Да что ты заметил? Я просто вышел, и все я просто гуляю тын дырын -ды что такое так ничего реально ч заметил кто да никто меня не замечал давай статуя ленина сюда хотя бы статую украдем хотя бы что-то будет для нас все статуя ленина у нас есть статуя ленина есть это хорошо так теперь нам надо как-то бляха Аккуратненько в дом проникнуть Я не знаю как, серьезно, там все закрыто уже Так, у нас есть Главный вход наверх Допустим, допустим Ты уходишь, нет Ушел, окей Так А, вообще открыто, ну окей Просто круто он в доме. мы ну, а можем делать, что хотим вообще. Воровать а Ленина. Да чего у них Ленинов? Это кто тут такой патриотичный вообще? Ни хрена себе, Ленинов тут понаставил. Социалист живет. Я не понимаю, как так можно. Не, давай вот эту вот, приставку уберем. Мне приставка не нужна, серьезно. Она очень много весит и бесполезная. Сам, те, сами играйте в свои игрушки, я что вор вообще-то хороший. Нафиг мне эти ваши приставки. Я ворую только ценные предметы, мне не нужны ваши приставки. Если честно. О, камера стоит, окей. М -м -м, тут вроде ничего не светится, значит камеры нету. Не, включать-выключать не буду, полиция. Так, выходить нельзя, я понял. Я, я уже понял, что надо через несколько ходить. Так, монетизатор, монетизатор. Зачем я монетизатор? Не знаю, пускай будет. Да вроде... Не, это дорого. Это не то, что дорого, это... Много весит, я не буду такой брать. Мне не надо. Вот это возьмем. Маг, хорошо. Представка, хорошо. Кто-то рубится в игре, хорошо. Ну ладно. Так, хорошо, хорошо. Так, и давайте посмотрим, что тут есть. Так, что-то услышал кто-то. Ты ничего не слышишь, ты слепой. О, что-то лежит. Ага, часы в коридоре. Ничего, у них хрена тут камеры понаставили. А как не пробраться к ним? Задачка не, не из простых. Ну ладно, мы сможем. Мы сможем, я верю, в принципе. Тут можно же вроде бы как-то отключить их, да? На время хотя бы. Вот у них, кстати, электроника. Камеры. Окна? Камеры. Но окна вроде тоже на время все даются. Это все на время, кстати, идет. Кто не понял, сейчас с прошлой серии, то это все на время идется. <coughs> У нас есть пару минут, чтобы... Нет! Не заходи сюда! Тебя никто не ждет тут. Жители паникуют, потому что надо просто <coughs> слот быстрого доступа поставить вместо нее. Все, подожди. Ну, все правильно. Все, я ухожу. До свидания, мужики. Мужики, до свидос. Заперто, в смысле? Меня заперли в своем же доме, что за фигня? А как я сюда закатил? Через дверь? Где двери находятся у нас? Не здесь, ясно все. Все, я ухожу. До свидания. Закрывайте за мной двери, хотя я сам закрою. Но я ухожу, все. Блин, я даже выйти не могу у меня хана бассейн перед гаражом сбоку дома Фух, чуть не спалился а себе сейчас вышел у меня шмальнул бы серьезно Ты уходи мужик пожалуйста отсюда услышал а да никто никого не слышит все я ухожу отлично сработано. просто да э, просто охрененно все просто по высшей мере если бы не приехали копы вначале было все круто бы все уходим все мы в принципе можем уезжать мы награбили неплохо ну хотя можно было побольше, конечно, но мы награбили неплохо. Все равно. Это самый, получается, защищенный дом. Все, она нормально, она отбагалась. Все, хорошо, едем. Мы Ленина украли. Вот это хорошее, я думаю, на дорого, дорого стоит. Это... Ваза. Ну не ваза, это, блин, ну ладно. Так, сколько? 300, старинная стада вебка залагала логала внезапно Но теперь все нормально так можно э -э -э сейчас будем продавать о стоит кстати что ты выпустил не, не надо давай не нельзя бросать да его ложить аккуратно в багажник и <музыка> ловить и продавать его наверное если кому-то он сдался не знаю навряд ли ну блин его наклеи на этом нету наверное он не нужен по да это хлам согласен вообще с хлам, хламими можно вообще не продавать я буду себе его поставлю буду смотреть на хлам ну, вот так вот короче ленин вообще никому не сдался ну тысячи за 100 стоит ну чё за фигня ну что багажники будет со мной ездить или что ну тогда будем разбирать машину а чё у нас а у нас нету никаких вариантов за это вроде дают как бы не баллы я не знаю типа типа ну не балочки а очки Ленин пока полежит у нас здесь. Ну, здесь пускай, да. Так, э -э, машину я вроде все сделал. Тут нет, нет, мы все разобрали уже давно. Я не знаю, что мы не так сделали, мы все сделали правильно. Все, я не знаю, зачем, почему она до сих пор здесь стоит. Давайте новую машину пригонять. Давай вот эту, вот, нормально. Красиво. Да она нет, она все, она бесполезная. Убирай ее на металлолом, там ничего нету уже. Мы же все разобрали, серьезно. Ну вы же видели, там ничего уже не осталось. Почему она до сих пор есть? Это странно. Очень странно. Мы все разобрали, там ничего не осталось. Ни одного полтика, ни шурупчика, ничего. Нет, там оказывается что-то какая-то меленькая деталь за 5 рублей там осталась. Ну, пускай он сам разбирает, я его продам всю целую машину. Он может, он глазастый увидит что-то там я не разобрал. Не, все разобрал, не знаю, что там осталось. это мусор какой-то остался, но я не буду мусор разбирать, мне он не нужен. Серьезно, зачем? Зачем мне мусор? Мне мусор нет смысла собирать. Я и так мусора мусора дохрена я... <coughs> буду очищать следующую серию укрытия там свое Там мусора дофига собралось. Не знаю, у кого я купил его. Или мне просто подарили, там, друзья, или, там, э, дядюшка какой-то подарил. Я еще, на, разбирай, мне он не нужен, все. Разбирайся сам со своим укрытием и, и все. Наверное, так и было, потому что я не знаю, зачем тогда он забил дос досками, и, типа... Может быть, это какой-то... Действительно, заброшенный мне подарили, или кто-то подарил. Винни мой подарил, не знаю. Вот, такой добрый подарил какую-то хрень старую апокалипсис нам наверно был думали апокалипсис в 2012 будет него он не случился но все забито так и осталось ну да наверное так и было тут же играю 2018 -го года апокалипсис лет пять назад был где-то или шесть не так давно сейчас конечно 10 лет назад уже все забыли про него а тут он еще походу есть вспоминают его еще вот так вот ну, Кстати, тут очень много, <как> вот тут именно в этом машине, вот на, на Форде именно, очень много, так, где, так, я не понял, аккумулятор, давай, очень много деталей, которые можно на BlackPay продать за большие деньги, очень, очень много, я смотрел, там, наверное, 90% или 80%, и, вот, эти 20% или 10%, на вот этом старом, тоже, Форде, возьмем, ну, 90 -го года или 80 -го. это где-то нулевого года, наверное, или десятых, но вряд ли нулевого, скорее всего. Но он, кстати, не гнилой. Вот почему-то меня удивило, что прошлая машина... Удивило, что очень... То, что прошлая машина очень гнилая была. Вся просто. А тут, кстати, более-менее нормальная. Хотя, вроде бы, тут и... Люди разные живут. Тут жили... Ну, хотя тут тоже нормальные люди живут. <клево> Наверное, это самая первая там, самая гнилая будет. Потому что ей никто не следит. Никто на ней особо не ездит. Она в гараже, в основном, стоит... И все. Хотя в гараже, не на улице, но все равно гнилаю. Но я не понимаю, почему так произошло. Но, возможно, гараж протекает. Но это тоже возможно. Если гараж какой-то старый, тоже сам гнилой. То, в принципе, какие вопросы под машины будут, никаких. Так, я не понял. Давайте колесо, если не хочешь уже там все. Но там дофига еще разбирать. Там, наверное, процентов еще 60% разбирать, не разбирать можно, можно было, в принципе, это сделать не серии, но я решил в этой серии сделать. Потому что а что нам делать? Нам как тачки добывать надо все равно. А вроде за это XP дают, а? Или нет? Вроде за это XP дают, если я не путаю. Можно, в принципе, сейчас не разбирать. Мне серии это сделать. Если, ну, если вам это скучно, но ну, мне тоже, тоже что-то понадоело. Так, можно что-то продать? Мой XP за это дадут или нет? Или просто деньги? Без XP. Ну просто это будет очень печальность так будет. Так, электро Ну, э, не, это машина. Вот, уже запчасти есть какие-то. Блок зажигания. Ну это. А, Кубра. Бул Кубра какой-то Кубра. Бултрум фэмили. Ну, это и есть Фэмили. Вот это. Бут, букрум. Букрум. Эй, ну да. Можем, в принципе, сейчас продать, посмотреть. Не, наверное, нам ничего за это не дадут. Это просто тарта времени. Для денег, да, это очень много влияет. Если считать деньгами, то да. А так, в принципе, нет. Продаю хай, здорово. Машины? Машины можно продавать? Да ладно, всю машину? Вулкан. Ну на тебе, мне она не нужна. Еще два косаря за машину. Неплохо, кстати. Через пять лет она будет вот тут валяться вся гнилая. Ну, в принципе, да. А где-то мы находимся? Ну, в городе вообще каком-то. Там было, получается... А, не, ну, там, где мы воруем, это не город. Это, получается, как бы загородный там, дом. Ну, как рублелка типа того. Что-то такого. Экспи дали? Вообще ничего не дали! Это что за фигня? Эээ, где экспи мои? Что за бред? Экспи где? Чё? А где экспи? Типа, я вот это вот минут пять разбирал. Сейчас мне XP никто не даст даже. Понятно. Я больше не буду машину разбирать. В этой... Ну, в серии не буду, нет. Все, это последняя серия, там, где мы машину разбирали. Я больше не буду. Так. Опять нех, не менее не, не буду. Мне что-то не нравится они вообще. 207-й мы грабили когда-то. Мы 207-й грабили, нет, я не помню. Так, давай на парковку поставим. Да снеси этот шлагбаум. Во, нормально. чем он вечно врезается во все. Я должен сносить его. Будет он мешать, не ездить. Вот так вот, лежи на, на земле. Так, 207 значит, у нас. Тоже ходит охранник. Угу. Два. Три охранника. Ну, в принципе, разницы никакой нет. А, нет, два охранника и одна баба какая-то. Допустим. Хорошо. Ну, мы можем спрятаться в урне, но это всякий, но это очень э, предельный случай. Это на экстренный случай, если очень все будет печально, то я так и сделаю. Но в основном я так делать не буду, конечно же. Так, ну, давайте пробежимся туда-сюда и посмотрим, где можно залезть. Может где-то лианы есть, можно залезть по ним. Нету? Да, нет смысла заходить. Так, есть ворота, допустим, хорошо, ворота есть. Но через ворота я не зайду, потому что их надо в доме открывать. Это мы знаем, да. Но, наверное, тут есть какие-то пути проли... А, вот есть, да. Заперто. А, серьезно, ему... ему вообще плевать, да, что ему просто любой чел может подойти и взломать их. Им... Им вообще насрать, да? Реально. Это не внутри, нигде. Просто любой чел может взять прохожие, идти, идти такой. А, сейчас кнопочки. Тын, тын, тын. Все, открылось, и ограбить их нахрен. Нормально, вот так вот, да? Вообще, безопасность у них говно. Так, нет, это мне не нравится. Ну, если бы охранника здесь не было, я бы ограбил бы их на 100%. Без проблем вообще не полился бы ни разу. Далеко. А как мне проходить? Она же не двигается. А, серьезно? Серьезно, ладно. Кто меня видит? Ты, ты не можешь спиной меня видеть? Не надо. У тебя глаз на спине нету. Ну, если ты да не мутант какой-то, блин, не робот. Хотя я сомневаюсь, что они не роботы в последнее время. Э, да что так много копов-то? Смотрите, сколько копов, охренеть. Копы просто выше крыши, я не понимаю. Раз, два, три, четыре, блин. Как так вообще можно, ну? Еще один, блин. Ну, подожди. Хотя нет, открой, но я потом... Посмотрю, что мне надо будет с этим делать. Так, пометь Капи. Камеру отметь. Я сейчас спалюсь за камерой ты твоей дебильный. Вот, есть. Через гараж зайти нельзя, нажаль. Да вот так вот. Ага, я знаю, что тут есть эти датчики. Не, не буду я это делать. Я знаю, я знаю. А вот этого я не знал. Давай, крути, крути, крути, смартфон. Аккуратно. ой ой опасно. Блин, ну нафига ты сила здесь, мать, ну? Кто тебя просил сюда садиться? Так, можно вроде туда зайти, да? Да чё, кто это баба, мне интересно, Чё у неё два охранника ходят, личных? Она чё, популярная какая-то очень? Так, мужик, не надо... А это она актриса какая-то очень популярная, или бизнесменка. Ну, а у нибудь так много очень охранников ходит? Ну, реально, если обычная баба была, которая работает просто, не знаете, да, бухгалтером, то, наверное, не было бы столько охранников. Ну, это, в принципе, логично. Ладно, я пошел. Блин. Бау, ты будешь уходить, нет? Отсюда. Все, уходи отсюда нахрен О, у него машинка есть ничего себе ух ты это супра неплохая неплохая точила какая-то скрипка не гитар то да хрена Че ты мать играть а мы то на певица какая-то я не знаю гитаристка я не бас гитаристка ну, блин у не дофига гитар слишком Сейчас возьмем моторы какие-то хорошие. Он сюда идет. Бассейн. А, он слышал меня? Да нет, ты меня не слышишь. Ты меня не должен не слышать, не знать вообще. Забудь меня, что я тут бываю. Существую вообще. Так, датчики. Бляха, страшно. Ладно. Да никто меня не видит. что ты переживаешь так? Главное смотреть за ними и все будет хорошо. Чтобы они ко мне не приближались и все будет нормально. Что это за радио? Антиквариатное? Ой-ой. Так, а ну-ка. Ого, оно же прям сюда, через стену идет. Вот Да-да-да, вот я понимаю, жестко. Кабинет. А ты что сюда идешь, что ли? что домой идет ко мне да ладно так ну ладно пускай идет а нет плохо все там камера стоит вот падла почему она же сюда засекла бляха виде засекли уже Везде засекли уже. Надо валить отсюда общинать. Засекли повсюду. Они же двигаются, ну конечно. Блях, они тут стоят. Охренеть. Так, коп вроде там ходит. Он сюда не зайдет, надеюсь. То будет очень плохо. Да не надо, пожалуйста, я не хотел. Он там ходит. почему его нету? Копа нету. Бляха, я вообще на тех камерах, по-моему, засекся. Это вообще жесть. Это еще сложнее, по-моему, чем даже 202. -й. Не, ну это не сложнее, это примерно одинаково как-то. Блин, я даже не знаю. Они все сложные, на самом деле. И 202, и 207, они все сложные, они рядом стоят уезжает или сюда ко мне зайдет пожалуйста не надо уезжай у тебя еще есть другие вызовы там сейчас кто-то еще грабит кого-то вот это жесткое Фу, я думал все меня спалит сто процентов нет не спалили вот это вот мне повезло а камера до сих пор палит но она будет всю жизнь опалить. она вообще охренела что впервые такое происходит конечно я тоже впервые такой что я смог еще скрыться так, он сюда идет, Ой-ой. Это плохо. Это очень плохо. Перед домом, перед гаражом. Ладно. А, чё, до сих пор звезда? Там коп до сих пор ещё ходит. Чё ты там застрял? Уходи ну, отсюда, Застрял там. Чё, ты Еще хочешь проверить? Да нет, меня нет уже. Ты же смотрел, получается, два часа бегал. Нету никого, иначе нету. Все. уезжаем отсюда, нахрен. Все, вот так-то. А то, блин, повыдумывали, блин. Так, ты куда, баба, идешь? детскую спальню, ну, правильно, иди отсюда, нахрен. Ну, я могу к ней тут хочешь, пойти, в принципе. О, они говорят, откуда у нее все это, я не понимаю. Миллионерша хренова. А почему? Кто-то есть? Кто-то есть здесь? Кто где вообще находится? Блин, что-то страшно становится. Особенно ночью здесь. Ладно, я награбил все, я могу ходить. неизвестно. все. Нет, известно. Вот он идет. Да пометь ты его, ну. Насри на него и все, Помечено будет. А где не ходит? Окей. Перед гаражом, перед домом. Это плохо. Я свалить даже не смогу, походу. Блин, а как же тогда меня? Ч э, и, да мы их двое. Блин, а даже если захочу, тогда не смогу. Не смогу. Заперто, все. Я запер себе. Не так-то. Ну, в смысле? Все. Валим. Нет, там коп. Валим. там мне плевать меня чуть второй раз не спалили Тобой не понимаете у меня наверно сердцебиение 200 тысяч раз в секунду вообще Буляха. чуть не спалился он там двое пели, там два копа за мной бежали Хуяха. Серьезно, не наигрываю. Это серьезно мне так. Это капец. Охренеть. О-о-о-о! Ничего себе. 20 косарей. Радио, касовый аппарат. Вот эта баба живет, я так понимаю. Хорошо. Охренеть. Кстати, надо 24 украсть. но ну, и мы украдем в следующей серии. Нет, на эту серию хватит. Всё, я, у меня сердце не выдержит еще такой, еще раз такое пройти. Я не смогу. Три раза меня чуть не спалили. За раз. Три раза за раз. Вы такое вообще когда-то видели? Кто-то такое делал? Да, по-моему, я единственный такой человек, который взял это сделал. Просто. Раньше времени. Ну, по-любому мне пришлось бы это, конечно, грабить, но... Фух, это так настолько сложно все, я офигею просто. Это настолько сложно, что даже словами нельзя просто передать. Ой, блин, ну серьезно. Те, кто не играл, те, кто играл, поймут, конечно. А те, кто не играл, не поймут. Ну даже он, Ленин, что-то там уже в угол стал плачет, потому что он так не смог сбить сделать. Ну, конечно, не смог. Я тоже не смог вообще. Ладно, идем продавать в принципе и будем серию заканчивать на этом. Не так-то она длинная получилась. Мы и так ограбили, потом машину разбирали, потом еще раз э, ограбили, очень довольно сложно. Это тоже сложные, по-моему. Самые сложные вообще дома. Два самых сложных дома ограбили. Это просто нереально. Уб убери этот хлам. Ты ч, охренел? Яйцо, побежи за 10 тысяч. Ты ч? Да ты вообще не ценишь искусство, я не, не понимаю, серьезно. А, мы его что, не продали, что ли? Тысяча стоит. Ну немного. Она в смысле, она в искусстве должна быть. Это же искусство, это антиковорят было, это искусство. Ну так где? Нет, не искусство. А что это? Другое что-то? Я андиковорят? А ч это тогда? А, надо было несколько. О, где, где я тебе их найду, блин? Пять штук! еще чего? Нет, пошел новую жопу. Пошел в жопу, я не буду их продавать. Я его просто поставлю где-то здесь и все. Не, ну это много. Не, не. Ноутбук разблокирован. А что я его не продал? Ну ладно, продам. Сейчас, все, нормально. Продам уже так. Я не хочу туда сюда мотаться. Это нет смысла. Все. Эта серия вы... очень сложная выдалась. Возможно, самая сложная за всю историю. Возможно. Ну, за все вот эти серии, которые мы снимали. 9-10 серий, да? Или такая девятая. Это сейчас девятая вроде бы